Всем привет! Небось успели по нам соскучиться? Отлично, тогда ловите новый выпуск. Вы смотрите Зона Гейм и это подборка лучших мобильных игр для геймпада. Мобильные игры для геймпада. Чё? Танцуйте! К тому же, почти все игры можно установить на Смарт ТВ. А теперь смотрим и подбираем что-нибудь для себя. А перед тем как приступить, на протяжении всего ролика спрятали для вас разные буквы. Задание на внимательность. Попробуйте их всех найти, и самоусловие будет ближе к концу ролика. Мобильные игры для геймпада. Anon Fate. Загадочное приключение Головоломка. Она буквально взрывает мозг своим необычным сюжетом, сложными загадками и фантастическими локациями, на которые можно долгое время залипать, удивляясь не совсем здоровой фантазии разработчиков. Перед нами иной мир, и ему грозит опасность, а мы являемся в нем пришельцем. Благодаря этой особенности нам вручает артефакт. Зашел артефакт! Сейчас, ребята, С помощью него мы будем вести сражения и решать головоломки в поисках ответов и воспоминаний, ведущих нас к спасению мира. Мастера стелуса и стратегии, пришло ваше время раскрыть свои навыки в тактическом шутре с видом сверху. Space Marshals. Как там говорится, погонишься за двумя преступниками и от обоих огребешь? Да не беда, возьми и натрави их друг на друга. А победителя ждет особая награда, добивающая пуля в спину. Не хочешь быть манипулятором? Будь бойцом. Тихо и незаметно выноси противников по одному, чувствуя свое тактическое превосходство. А если тебе и этот вариант не годится.. Тогда продемонстрирую мастерство владения оружием, которое у нас просто в изобилии. Уничтожай все, что движется, а то, что не движется, двигай и уничтожай. Почувствуй себя истинным маньяком. Ты ограничен лишь своей фантазией и можешь выполнять миссии, как душе угодно. Иди и покажи этим бандитам, кто тут шериф в космосе. Как всем известно, смех продлевает жизнь. И вот мы нашли отличную развлекуху которая сделает вас чуть ли не бессмертным. бомб экшен Экшн-арена созданная с одной целью – хорошенько провести время. Кулачные бои, метание бомб различных типов, возможность хватать и кидать противника, множество игровых режимов, типа «Царь горы», гонки по льду, регби и захват флагов, а также различные игровые турниры. И это далеко не все, чем вас может порадовать эта игра. Бомб-склад отлично подойдет как для соло-игроков, так и для любителей поиграть с друзьями. В матч может присоединиться до 8 участников, и они же станут пушечным мясом на веселую и арене зажигаем фитили и в бой boy? Boy? Yeah, boy. а спонсор этого видео твой лайк подпишись и смотри все наши ролики бесплатно а сейчас вы увидите шедевр мобильные игры для геймпада вот только представьте как круто было бы перенести gta из лос-сантоса в россию Полицейские вместо крутых каров гоняются за преступниками на УАЗиках или Калинах, а вместо гипермаркетов или банков мы грабим пятерочку. Five night пятерочка. Ночная смена. Блять, да? Представляем вашему вниманию Мэттау 2 Биг Сити онлайн, чисто русская версия GTA. По улицам обшарпанной деревни разъезжают калины, самары, уазики, старые дедовские пятерки, и на этих же дорогах разъезжают нереально крутые спорткары и даже гелик. Но самое крутое в игре – это миссии. <музыка> К удивлению, они ничем не уступают оригинальной GTA, а в некоторых моментах даже круче, оригинальнее и интереснее. И вот почему не понял. Также у нас есть доступ к мультиплееру, и он очень смахивает на GTA San Andreas. Эта игра полна приятных сюрпризов, и как бы скептически вы к ней не относились, она точно сможет вас порадовать и удивить. А теперь музыкальная пауза. Мобильные игры для геймпада. Достаточно! Представляем вам Grimweller, экшн-платформер с сочными битвами и красочными локациями в мрачной стилистике Dark Souls. Кстати, сходство с вышеупомянутой игры вы обнаружите еще при первом боссе, который буквально с нескольких тычек отправляет нашего героя в аут, оставив нас раскрытым ртом от удивления, а такое будет происходить довольно часто. Смотрите, сейчас грустная душа снова пытается вырваться отсюда и поработить вверх. Давай, типа, Игра имеет множество своих фишек, как, например, бег по стенам, будто человек паук, а также сладкую утеху нашей жадности, возможность носить абсолютно все мулет одновременно. Там столько всего, укачайтесь от разнообразия. Surprise, Сложность битвы растет даже быстрее, чем уровень героя, что явно не даст вам заскучать. Да и надпись "юдает" успеет порядком поднадоесть. Гримвеллер дает игроку всего три типа оружия, но правильная их комбинация существенно влияет на выживаемость в битвах. В целом игра довольно интересная, атмосферная и проходится на одном дыхании. Переходим к следующей игре. Уже успели поставить Space Marshals на закачку? Тогда сейчас вы упадете от счастья! Быстро возвращайтесь в маркет и устанавливайте Space Marshals 2. Просто офигенная игрушка для геймпада. Еще больше миссий, больше противников и больше веселья. Слишком скучно просто стрелять в спину ничего не подозревающего врага? Сделайте это рикошетом от трех стен. Соперник укрылся за своей турелью и думает, что ему ничего не угрожает. Вы же профессионал своего дела. Удивите этого наивного глупца. Один противник слишком простая и скучная задачка. Попробуйте одним выстрелом сделать шашлычок из нескольких. Огромный арсенал оружия стал еще шире. Локация намного интереснее и разнообразнее этому космосу нужен новый шериф для тех кто нашел свое место под солнцем в центральном регионе ожидается солнце жара кайф. настало время найти свое место во вселенной vindetta онлайн старичок который до сих пор радует нас своим крутым геймплеем и атмосферой в этой игре вам предстоит пройти нелегкий весьма разнообразный путь перепробовав множество профессий какова ты милиционер! Не будете оставлять випов одних в течение Хотите быть военным пилотом или же наемником? Да пожалуйста, хотите летать между системами и развивать свою торговую межгалактическую империю? Флаг вам в руки! Хотите быть пиратом и грабить предыдущих инициативных ребятишек? Вооружайтесь покруче и навстречу грабежам. Игра радует своим разнообразием и свободой действий. Выполняйте миссии, участвуйте в галактических баталиях, занимайтесь торговлей, прокачивайте своего персонажа и свой корабль. Все в ваших руках. Космос ждет. Возвращаемся к нашему заданию на внимательность. Вы смогли найти все спрятанные буквы? Попробуйте из этих букв угадать, что мы загадали. Только давайте все делать в рамках приличия. В следующем ролике дадим вам отгадку. Ну-ка, кто тут у нас самый умный? Самое время погонять. Hot Top Heroes. Это отличный способ убить время соревнуясь с друзьями или же в попытках самоутвердиться за счет крутой позиции в мировом рейтинге. В игре целых 5 раз, в которых мы будем уничтожать наших друзей-черепах, заставляя их глотать пыль, оставив им возможность лишь смотреть вам в спину. Соревновательный дух, жажда скорости и любовь к дрифту делают эту игру весьма забавной и достойной вашего внимания. Так, мут... Настало время погрузиться в настоящие воздушные баталии на самолетах времен Первой мировой войны. Внимание, s Academy of Skies of Fury дает не только возможность насладиться крутой графикой и обширным ангаром самолетов, а также довольно интересным геймплеем и увлекательными разнообразными миссиями. Если вы застряли на одной из них, это вовсе не проблема. Не можешь победить – присоединяйся. Возможность проходить миссии сразу обеих стран позволяет нам хорошенько изучить все сильные и слабые стороны самолетов наших союзников, благодаря чему у них не останется ни единого шанса, когда вы вновь решите поменять гражданство. Соберите все самолеты в свою коллекцию, станьте истинным асом и заставьте врагов пожалеть что они вообще появились на свет так остановочка предлагаем вам пройти тест на лучшего геймера перед вами изображение слабо узнать на картинке хотя бы 10 героев из мира игр нет напишите в комментариях узнаем кто из вас не слабое звено Вы самое слабое звено. ничто так не убивает время и нервы как раннеры и вот вам один из самых хардкорных представителей данного жанра Hyper Burner. В ваших руках сверхскоростной космический корабль, который летит без тормозов, постоянно ускоряясь по нереально крутым и сложным космическим конструкциям. Они же своей оригинальностью могут вас заставить залипнуть, а в этой игре лишняя секунда непозволительная роскошь, ведущая к поражению и трехэтажному мату. Так и надо. Каратаем время и обеспечиваем шикарный отдых в дорогом отеле где-нибудь за границей вашему психотерапевту. Пора узнать, как далеко вы сможете пройти. Это была десятка игр для геймпада все расходимся!